Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Поздравляю вас с уже наступившим 2021 годом. Пусть 2020 заберет с собой все проблемы, а Новый год принесет нам всем простое человеческое счастье. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь для представителей знака Скорпион. Перемены вы будете ощущать практически сразу. Марс, ваш второй управитель после Плутона, с 8 января входит в знак Тельца, в ваш символический дом партнерства, где имеет статус изгнания и будет здесь до 4 марта 2021 года. Будьте готовы к противостоянию вашим действиям. Возможны попытки занизить вашу самооценку. Конфликты возможны из-за стремления задеть, уязвить, указать вам на ваши недостатки. Важно с достоинством выдержать это давление, хотя это может быть непросто. Какой бы мощной энергией вы ни обладали, существует на любую силу еще большая сила. Нельзя сказать, что январь неудачный месяц, но в нынешних обстоятельствах сложно достичь полного успеха. Мнения и особенно действия окружающих вряд ли обеспечат вам поддержку. Скорее вас будут провоцировать на конфликт. Постарайтесь сохранить энтузиазм. Энергетическую подпитку вы обретете в активной физической работе. Взаимодействие с партнерами на равных. Может быть даже нужно будет где-то уступить. Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными. Возможно, в результате гнева или слишком острой конкуренции. Особенно напряженный период ⁇ середина января. Если не удастся совладеть с собой, то повышенная эмоциональность приведет к импульсивным, резким, агрессивным и грубым реакциям. В этот период вы склонны переоценивать свои силы к людям, окружающим вас, предъявлять слишком завышенные требования. Конечно же, в результате вы рискуете потерять к вам симпатию и уважение. Не стоит стремиться к дискуссиям, так как скорее всего они перерастут в конфликт. Важно сосредоточиться на личных взаимоотношениях. Не давайте повода для ревности. В то же время необоснованная ревность со стороны партнера может оказаться поводом для разрыва отношений. Научитесь контролировать свое настроение, ведь оно полностью зависит в январе особенно важно проявлять дисциплину порой придется приспосабливаться к обстоятельствам но это поможет избежать неприятных разговоров и дискуссий с начальством советуйтесь со специалистами прислушивайтесь к советам старших так как из-за рискованных решений с отрицательным исходом можно дойти до потери доверия у окружающих, следствием чего может стать увольнение с работы. Близкие люди могут говорить вам, что у вас слишком большие требования к жизни. Ваше желание в обязательном порядке улучшить свое положение не дает результатов в этом месяце. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастает стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, властями. Избегайте ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат. Все это может привести к финансовым или моральным потерям. Решение вопросов совместных финансовых операций и владения капиталом, распределение прибыли и дела с налогами могут принести дополнительные трудности. Возможность столкновения с официальными представителями и органами правопорядка. Будьте особенно осторожны на дороге и за рулем. Следует соблюдать бдительность при работе с различными инструментами, при использовании куличережущих предметов, огня и химических веществ. Возможны травмы на производстве из-за несогласованности в действиях или в быту, из-за собственной опрометчивости и необдуманности поступков. Людям со слабой нервной системой, слабым сердцем и нарушениями мозговой деятельности следует внимательно отнестись к своим ощущениям. Дети, рожденные под знаком Скорпиона, а также спортсмены, должны соблюдать осторожность в играх и в спорте возможны телесные повреждения эти предостережения тем не менее не должны держать вас в постоянном напряжении просто будьте внимательны не торопитесь особенно в конце января также возможны конфликты в семье и в личных отношениях из-за стремления противопоставить свои интересы и мнения взглядам партнера или супруга дополнительные разногласия возникают из-за распределения бюджета а также, возможно, из-за алиментов. От вас потребуется вся мудрость взрослого человека, чтобы избежать неприятностей. Направьте свою энергию и энтузиазм на партнерские и другие союзы, сотрудничество и общение с окружающими. В этот период нужно будет уступать, порой принимать сторону партнера или идти на компромисс. Именно другие люди дают вам вдохновение и побуждают вас к физическим действиям. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнером или партнерами. Даже если вы стремитесь остаться в одиночестве, окружающие найдут способ нарушить его. В большинстве ситуаций первый шаг делают другие люди, предоставляя вам возможность решать, как поступить в дальнейшем. Вероятно, разногласия, но от вас зависит, перейдут ли они в конфликт. Постарайтесь предпринять практические действия по установлению партнерства или созданию совместных проектов с целью заработка, а также расширения, обретения новых перспектив. Ваша энергия и энтузиазм поможет убедить партнеров на переговорах. Новолуние 13 января в вашем символическом третьем доме в Козероге усилит потребность с головой окунуться в учебу, а может быть научиться вождению автомобиля. Кому-то предстоит загородная поездка, встреча с родственниками, приятелями, соседями. В любом случае период новолуния хлопотный, требующий умения налаживать контакты и связи, решать организационные вопросы. Если вы заняты торговлей, предоставлением услуг, может усилиться поток клиентов, покупателей. 28 января полнолуние в вашем символическом десятом доме направит фокус внимания на все, что происходит в вашей сфере трудовой деятельности, карьере, рабочей организации. Вашему положению в обществе и репутации уделяется особое внимание в этот период. Могут проясниться вопросы статуса, предназначения в жизни, цели, направления. Велика вероятность получения новостей со стороны руководства, перемены в карьере. Выполненная работа приносит плоды, признание заслуг. Или же пришло время завершить какой-либо проект. Но также возможно и увольнение, переход на другую работу. Хотя конец января не особенно подходит для смены работы. Меркурий переходит в ретрофазу с 30 января. Видео по этой теме выйдет в середине месяца. Но если вы возвращаетесь на прежнюю работу, где проработали долгое время, то конец января и февраль подходят для этого. На этом у меня все. Еще раз поздравляю вас, дорогие зрители, с Новым Годом. Спасибо, что выбираете меня.